Mm-hmm. Опустились сумерки на поля пустынные В дремоту огольную выпал луна Полевые лютики и дороги пыльные Крадучись спокойствием, бродит тишина Полевые лютики и дороги пыльные Крадучись спокойствием, бродит тишина Ха! Да чего же скромная мгла вечер робкая Обуздали сумерки старое село Грезит беспокойная. Ноченька убогая, ширмуть мы задовинули, до утра темно, грязет беспокойная, ноченька убогая, ширму мы задовинули, до утра темно, детская жизнь жизни сумерки опустились вечером, пахнет бельем тиране, во дворе чужом, опустились сумерки, тьма с Увенчана Воздух вань пропитанный Венечком с парком В жизнь жизни Сомерки Опустились вечером Пахнет бельем стиранным Во дворе чужом Опустились сумерки Тьма с тоской Увенчана Воздух вань пропитанный Венечком с парком Вгляд луны заец, Звезды улыбаются Сумерки безбрежные Дремать те пустое Тишина шатается В хаты углубляется Деревенский быт жилой Занят хоропотой Тишина шатается хаты Углубляется деревенский быт жилой, занят карафатом. Стынут все в плечи, в хатах дремлят, спят. Тьма в году не сыщи, сны уже летят Огоньки свечей в ночи, Божья благодать Мышь в уголу где-то пищит, не желает спать Огоньки свечей в ночи, Божья благодать Мышь в угоду, где пищит, не желает спать Сельские жизни сумерки опустились вечером, пахнет бельем стеранным во дворе чужом. Опустились сумерки тьма с мостовской увенчана, воздух был пробитый венечком с парком. Сельские жизни сумерки опустились вечером, пахнет бельем стираны, во дворе чужом. Опустились сумерки, тьма тоскую вечина, воздух баль пробитанный венечком с парком. Опустились сумерки, тьма тоскую вечина, воздух баль пробитанный венечком с парком. you) <tot Vorteil dunno> <qui mide> <totekilAlexa> <sculptura> <fie��ini>